Всем привет! Сейчас я вам покажу заказ, который я сделала в компании Faberlic по этому каталогу. Он действует у нас до 18 декабря. А следующий каталог уже будет действовать у нас с 19 декабря по 8 января. Новый год по-королевски. Обратите внимание, здесь очень много наборов, подарок. И очень много акций. Так, ну что, перейдем к заказу. Итак, что я взяла? Я взяла... Кислородную пенку для очищения лица. Что делает пенка? Так, создает ощущение свежести, не вызывая чувства стянутости, улучшает тон кожи, делает ее сияющей и нежной. Смотрите, в какой она красивой упаковке. Можно даже кому-то подарить. Я взяла две штуки. Одна пойдет точно в подарок. Дальше я взяла себе маску. Кислородную маску этой же серии. Что у нас делает маска? Обеспечивает быстрое длительное увлажнение, удерживает лагу как магнит и насыщает кожу кислородом. Так, 5-10 минут всего лишь нужно держать. Так, смотрите, как выглядит красиво, да? Прям стильно. Сейчас покажу. Вот, в принципе, уже готовый набор в подарок. Можно на день рождения, можно на Новый год, как вам угодно. Еще я взяла маску для лица с древесным углем. Вот такую. Сейчас покажу, как она выглядит. Смотрите, она реально черная, потому что там уголь. Я надеюсь, вам видно. Так, маска у нас. Глубоко очищает кожу и поры, восполняет энергию в клетках, выводит токсины и защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды. Классная штука. Получается набор опять так же, да, добавили какую-то одну позицию, шикарный набор. Убрали, тоже шикарный набор. В общем, обратите внимание, в подарок просто супер. Так, дальше у нас идет пена для бритья мужчин, естественно. Так, что она делает? Обеспечивает ультрагладкое скольжение лезвия, тонизирует кожу, предотвращает сухость и стянутость, и даже защищает от микропорезов. Обратите внимание, для своих мужчин тоже, в принципе, отличный подарок. Так, следующее. Это у нас гель для интимной гигиены, нежное очищение для деликатных зон тут все понятно, да? Подходит для чувствительной даже кожи. Так, теперь покажу вам тушь, которую я купила. Удлиняет. Держится целый день. Не сыпется, не крошится. Я даже ходила в снег, в пургу. С тушей тушь, ничего не случилось, она даже не потекла. Так что обратите внимание. Так, что я еще взяла Теперь я вам покажу палета теней для век Просто шикарная штука Посмотрите, какая красота да, Смотрите, сколько здесь Шесть цветов Просто супер Ой, не буду открывать Рук сейчас сломаю это я купила в подарок своей подруженце, любимой. Так что я обязательно подарю на Новый год. Вот смотрите, опять же, да, опять же шикарный подарок. В такой вот коробочке. Потому что мне очень нравится. Я не пользуюсь тенями, но в подарок просто прекрасно. Так, еще у меня есть лак. Я его оставила напоследок, потому что Хочу показать даже какого цвета Получается темно-темно-вишневый Сейчас, если получится Попробую накрасить Вот такой цвет Но я думаю, что нужно все-таки Наверное, два слоя да, делать Ну Потому что, наверное, один слой Это мало ну, Хотя кто как любит Вот. Видите, какой у меня замечательный заказ? А еще мне вместе с этим заказом пришли вот такие купоны на скидку на 50%. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть купонов. Смотрите, я могу их подарить на Новый год. Так, купон предоставляет скидку 50% на один товар из категории уход за кожей, за волосами, гигиена, косметика для дома, декоративная косметика. По одному купону можно выбрать только один товар. Ну вот, мой такой заказ. Спасибо за внимание.